А, постой. Я тебя просто только что увидел. Показалась милая девочка. Захотел подойти? Ты живая? Я живая. Просто немного в шоке. Извини, но я вот не знакомлюсь на улицах. И стараюсь вообще не знакомиться ни с кем. Я тоже не знакомлюсь. Я вообще не умею знакомиться. Вот скажи. Вот ты меня видишь первый раз. Я тебе нравлюсь? Не в Ну я бы не сказала, что и там что-то... Ой, как жаль. Ну, я расплачусь. Ну и да ладно. Тебя как зовут? Настя. Настя. Ты веселая девочка, Настя, мне это нравится. Да, я веселая. Ну а ты такая. Тебе сколько лет, кстати? Ну, Уж я, я такой вопрос люблю задавать. я я люблю неприличные вопросы задавать. 24. Мне тоже. Настя. Я сейчас здесь немножко занят. Но... Я бы с тобой пообщался в другое время. Мне кажется, девочка интересная. Я бы с тобой встретился, куда-нибудь тебя отвёл, и мы бы с тобой погрузились друг в друга и начали бы изучать. А дальше будет, что будет. Понравится, не понравится, пофигу. Настя, где мой телефон? Настя, скажи свои цифры, я пойду. Я могу записать только твои, если я вдруг надумаю, я тебе наберу. Ага. Скажешь свои? Нет. Нет, свои не дам. Так, Настя. Я не раздаю номера телефона. Я тебе не буду названивать, дышать в трубку, как маньяк. Нет, нет, прости. Нет, я записать, нет, нет. Ну, мой тоже запишешь. Если, <с> если вдруг... Так, давай будем моя. с тобой честными. Девочки, парням никогда первыми не звонят. Может быть. Но нет, не всегда. никогда. Но не всегда. Никогда вообще. Ну, я самое первое, что я сказала, что я не знакомлюсь на улицах. Извини. А я забил. Ну, прекрасно. Но я номер телефона не дам. Почему? Я не раздаю свои номера. А телефона. в чем причина? Чтобы мне не звонили тогда, когда мне не нужно. А, я тебя не буду. Я тебе поэтому сейчас хотел спросить, когда тебе будет удобно. Я же тебе не буду названивать, решать в трубку. Ну понятно. Ну, и, ну не знаю. У ну, я... меня нет настроения знакомиться сейчас я... и общаться с кем-то Я посерьезней и не буду там, не знаю, звонить я... тебе неудобное время. Я понимаю. Но вот я не готова. Я тебе знаешь что? У тебя, есть, у тебя есть WhatsApp наверняка есть. Да. Я тебя WhatsApp напишу, да и все. Ну ответишь, не ответишь. Нет, не дам. Извини. Нет, не дам. Нет, не дам. Нет, не дам. Не Да-да-да. Ну, извини. Нет. Не, Настя, я как я тебя могу просто так отпустить? Ну вот так, я спешу. Шантаж. Да. Настюш. Ну извини. Ну я вообще на самом деле, ну реально, не. У меня хоть там как бы и. Непонятно, что с личной жизнью, но, вот честно, мне не хотелось... Я тебе на напишу способы. через два месяца, а там посмотрим. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Нет. Хорошо, да. ладно, запиши мой номер, и я пойду. 916. Да, мой номер я будет. Хочу. Сохрани. Будет неудобно, но не скинешь. Господи. Хорошо. Великий случай. Хорошо. Напишу тебе проще. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Приятно было познакомиться. Реально. Как тебя зовут-то? Не сказал? Нет. Никита. Никита. Хорошо. Не запомню. А, подожди секунду. Что? Веселая девочка, стой, не убегай. Я тебе кое-что важное вообще-то хотел сказать. Вообще-то я знакомиться не умею. Мне больше у тебя нужно спросить. А, вот скажи, вот ты меня первый раз видишь, я тебя нравлюсь? Я не знаю. Так, но это пока так расплывчато. Ну я не знаю. Ну предположи что-нибудь. как может понравиться, знаете, я первый раз вижу. Черт его знает, я же к тебе подошел. Тебя как зовут? Маша. Маш. Мне Никита. Без ты сейчас домой, наверное, идешь. Такая не с работы, запыханная, уставшая, бла-бла-бла. <связывая> я тебя понял. Маш, я сейчас тоже немножко занят. Держать тебя не буду. Знаешь что, Маш, я бы с тобой по пообщался. Мне кажется, ты девочка интересная. Есть в тебе какая-то загадка, которую можно так раскрыть. Знаешь, как книжку мы ее так с тобой раскрываем и будем разгадывать. А может и нет, не знаю. Маш, да. я бы с тобой пообщался, но не сейчас, в другой раз. Какая с тобой связь? Скажи мне свои цифры, и я побегу дальше. А лучше не, напиши мне их просто. Так, я тебе кину про... Не, дальше. Вот так мы сделаем меню. Короче, я тебе позвоню. Да. И... У тебя будет мой номер, запиши его обязательно, я тебе позвоню, напишу любовное письмо, голуби пошлю и на свадьбу приглашу. Привет, слушай, стой, подожди, подожди буквально минуту, сейчас вот идет. А, блин, я шел туда смыться, вот, я на самом деле все нормально, я работу, иду я преработаю, вот. А, блин, я думал, ну, короче, понравилось мне, я пообщаться с тобой решил.